Вот это водородный газогенератор С-300. Он производит смесь водорода с кислородом. А вот это пластиковая емкость, которую я сейчас накачаю производимым газом, то есть смесью водорода с кислородом. И сделаю я это исключительно в познавательных целях. Дабы охладить голову тех, кто хотел бы поиграться с водородом, кто хотел бы что-то накачать и взорвать. Многие показывают подобные ролики, накачивая воздушные шарики. Ребята, это очень-очень опасное занятие. Ну а чтобы было понятно, почему, сейчас я вам это наглядно покажу. Итак, бутылка накачана смесью водорода с кислородом под давлением в одну атмосферу. Бутылка опущена в воду для того, чтобы минимизировать последствия. Ну, как вы могли заметить, и эти превентивные меры ничего не дали. Взрыв водорода был достаточно разрушительным. Надеюсь, вам понравилось. Еще немного о последствиях взрыва. Пробит потолок. И что меня удивило больше всего, вот столик, где а, стоял газогенератор. Вот место, где стояла стеклянная емкость. И обратите внимание... Насколько был сильным взрыв, что лист металла толщиной 2 миллиметра стеклянной емкостью был вдавлен вот так. Вы знаете, вот этого я увидеть не ожидал, если честно. Как, наверное, многие знают, горение чистого водорода в среде чистого кислорода происходит с выделением очень большого количества тепла. Температура горения чистого водорода может достигать температуры 3000 градусов. И сейчас я хочу вам кое-что показать. Вот это водородный газогенератор S400ACS1, который производит смесь водорода с кислородом в пропорции 2 к 1. А вот это газовоздушная горелка Донмет 246 эта горелка предназначена для работы с пропаном, а в качестве окислителя используется окружающий воздух. Но самое интересное в этой горелке то, что она, работая с водородом, может изменять температуру горячего пламени водорода до критических значений. Обратите внимание, сейчас горелка зажжена и работает, но она не воздействует даже на обычную бумагу. А теперь немного изменим регулировку пламени. И, о чудо, бумага воспламеняется.